Купленая алкогольной мафией и мировым правительством наше телевидение Уже всем доказала, что сухой закон ничего хорошего не дает Слышали про такое? Все что угодно, только чтоб не сухой, вот ты, такое начнется Я вас хочу порадовать 84 года в России действует строжайший сухой закон за рулем Каждый нетрезвый водитель за рулем должен быть наказан Лишен водительских прав и крупно оштрафован это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное одурманивание. Давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Ну раз сухой закон ничего хорошего не дает, давайте его отменим за рулем. Что будет? А я вам скажу, что будет. Сейчас по статистике у нас в России самые пьяные водители. 1% водителей за рулем ездят пьяные. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех дорожно-транспортных происшествий и 56% смертей на дороге один 1% пьяных водителей. Давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Говорят, запретный плод сладок, им еще больше пьяным хочется за руль. Что будет? Да каждый второй, когда закон отменим, пьяный за руль полезет, правда? Нас же с вами передавят. Нет ни у кого мысли отменить сухой закон за рулем. Ошибаетесь. Восемь лет правые партии в Государственном Думе Визгом везжали отменить сухой закон за рулем. Нарушение прав человека. Как это так? Пиво в попил за руль не сядь. Я вас уверяю, отменят. Отменят. Мы проанализировали все законы, которые принимают, направленные на наиболее быстрое сокращение народонаселения нашей страны. Сухой закон для детей. Есть кто-нибудь, кто против сухого закона для детей? Единогласно запишите. Единогласно. Кстати, был бы я мэром Москвы, я бы устроил сухой закон для детей и молодежи. Я бы обратился к жителям и сказал, жители, кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили и курили? Нет таких родителей, которые бы хотели, чтобы их дети пили и курили. Я, кстати, прихожу в любой пятый класс средней школы и спрашиваю у детей, дети, кто-нибудь из вас хочет, чтобы ваши родители пили и курили? И тоже ни одной руки. Мы не хотим, чтобы пили, курили дети, а дети не хотят, чтобы пили, курили мы. Так не пора ли наложить мораторий, запрет на эти испытания оружия массового уничтожения нашего народа на алкоголе табак? Я бы получил карт и взял бы циркуль и радиусом 500 метров на карте Москвы вокруг каждой школы, детского, учебного, лечебного, спортивного учреждения провел бы вот такие круги 500 метров радиусом. И сказал бы, это территории трезвости. Тут ваши дети. На этих территориях не должно быть ни одной рекламы, ни одного ларька, ни одного магазина, ни одного ресторана, в которых бы торговали этой отравой наркотической, алкоголем и табаком. Вы скажете, в Москве не найдется ни одного места, где можно было бы продавать эти зелья. Прекрасно, Патенька, прекрасно. В Москве на всех выездах из города, на всех выездах, на расстоянии примерно 20 километров от города находятся городские свалки. Это самые вонючие места в городе. Так вот, за каждой бы этой свалкой... Что вы, я демократ, я против сухого закона. Я за сухой закон для детей. Вот я за это. А так я вообще против сухого закона. Я бы за каждой свалкой, за счет мэрии, доасфальтировал огромные площадки и сказал, а вот это зоны пьянства и разврата. пожалуйста, Продавцы алкоголя табака, стройте там магазины, рестораны, рекламу давайте, доказывайте там, что пиво клинское лучше Невского, ради бога. Но ни один ребенок в этот гадюшник не пойдет, а если пойдет, у всех вызовет недоумение, что это он туда пошел. Ни одна, наверное, женщина приличная туда в этот гадюшник в этот не пойдет, а тот, кто без этого не может, он туда, как говорят в народе, и на карачках доползет. Да Вы скажете, это социальная утопия? Да ничего подобного. Это скандинавская модель решения алкогольной проблемы. В Швеции и в Норвегии вот так вот решили. Я был в Северной Швеции, в городе Эстерзунд. Был я там уже, наверное, лет 8 или 9 назад. В этом городе у них один единственный магазин на всю область, который торгует алкоголем, как раз в семи километрах за городом, за городской свалкой. И все алкоголь торгуют торгует 3 часа в день. И все алкоголики туда ездят отовариваться алкоголем. Но у них там алкоголь продают по предъявлению паспорта. Данные паспорта заносят в компьютер. И по месту жительства в полицейский участок идет автоматическое сообщение. «Ждите, дурак приедет». Дурак приедет, сколько взял, какие проблемы будут. И у них там бутылка водки стоила 24 американских доллара, 700 рублей. А пачка сигарет – 8 долларов. Так вот, в Швеции я впервые увидел людей... Люди, к людям, которые употребляют алкоголь и табак, относятся как к людям сумасшедшим. Они себе вред наносят, окружающим вредят. Да такие деньги бешеные за это платят, но явно, что не все в порядке у них с головой. Наконец-то и у нас сколько было крику воев выгнать все эти однорукие бандиты казино из городов. А ведь это же уже давно, все известно. В Америке, Лос-Анджелес, огромный город, 5 миллионов жителей, и эта вся сволочь понасажала там казино, разврат, ну все что угодно. Поднялись жители, разгромили все и сказали, 101 первый километр в пустыне, вот там вот идите занимайтесь развратом. И так возник город, какой? Лас-Вегас. 101 первый километр от, от Лос-Анджелеса, пожалуйста, езжай туда, развращайся сколько. Но от детей-то мы это убрали, от молодежи, Доступность то нет. Но если есть сумасшедшие, кто хочет этим заниматься, ну пусть едет. И у нас, наконец-то, президент сказал, мы сделаем четыре места для разврата. К сожалению, на моей родине, в Алтайском крае, одно место. Гадюшник этот будет посажен, так сказать, где людей будут развращать. Ну, так и с алкоголем то же самое. Должно быть. Запишите третье. На производстве. Есть кто-нибудь, кто против сухого закона на производстве? Единогласную запишите. единогласно. Смотри, как здорово голосуем. Четвертое запишите. Для себя. Сухой закон. Для себя. А вот за этот закон, соратники, мы с вами голосовать не будем. Это дело нашей совести. Но ведь, слава Богу, пока еще на улице не ловят... Силой в рот не заливают, мы же разумные люди. Ради спасения своих детей, своей страны, мы же можем отказаться от этого зелья. Вот у меня 24 года в семье сухой закон. Дети выросли в условиях сухого, внучки растут. Еще раз говорю, мы трезвые люди, имеем шанс выжить.